Банде Гурупада Дондам Бхактабинда Саманнитам. Сречайтанна Прафхум Банде Нита Ананда Банша калпатур усшкі бас инду бевачо. Патита ананг бабуне бхавишна би бью. Наму намах. Мукан каротивача лангпангун лангхайти Шнавактипаде деви, Шатаваты, Иинамунама, Нарая, Унанамаскита, Нарунчаива, Нарутама, Девингсварасватингевасамтато, Джайо, Модире, Шанкирита, Некишна, Гуру, Факти, Бхакти промуда, кшиджаго дурну, дейям сада паривабакнам авиштодухам, титас падам сивавиринчнутам сараньям, битатиам панутавал биспуре, что кемпи кабоводе ушо дарсе, Пурнанурагро сагро сармохе, сараадикам и кадан кивам Сиаддоитога да, даросибасади, Гоура бхакта бинд, Хари, Шанкир Тануи Капитару Камала Хайтакша, Бару, Банде Батару, Хари, Кришна, Хари, Кришна, Кришна, Хари, Хари, Рамура, мури, мури, мури. Намами, гангета, бапа, депанка, ям, сура, суроире, бандито, депарупам, муксинча, муксинча, дада, синитам, баба, нурупе, наранам. Ганга Таранга Рамания Джата Калапам, Гаури Ниранта Рави Буджихи Табама Вагам, Нарайону Прияманамгамада Пахарам, Барана Шанатам, я сястей дае Хари Хари Хари Хари Хари न हम वििभेमिতি अति भयान क্য जहारको नेत्र भकটিી रावशो गरदंष्ঠात, अन्त सजाहક शरो संंको करणत निરहाद अभितदिग САНГСАР ЧАКРА КАДНАНАД ГРАСАТАМ ПРАНИТАМ НАХАМ ВИБЕМИТЕ ОТИ БХАЯНА КАШЬО ЖЕУВАРКО НЕТРА БХУКТИ РАБСУ ГРДАНКСАТ АНТА САЖАКЕСАРО СУНККО КАРНАД НИРХАД АБИТА ДИГБАД РИБИННАНА КАГРАТ трасто асми ахам кипанавасвало душрахо гуру санксар чакракатанад грасатам панитам Гаудья Гоштхипати Гаудья Гоштхипати Шишила Бхакти Сидханта Сарасвати Госвамито Кур Прабхупат Парамахам Саджакат Гуру сказал Даже получив Гуру Даршан есть возможность падения. Прабхупада сказали, что даже после того, как человек получает Даршан-гуру, он может пасть и оставить преданное служение. Гуру Даршан подразумевает под собой то, что человек видит Вани Сварупу, Гуру, его Сева Сварупу, это на самом деле синонимы одно и то же. Если вы увидите Вани Сварупу, Гуру Падападма, его Сева Сварупу, это и есть гуру Даршан. Если не видеть этого, тогда вы до того, как произойдет такой Даршан, мы видим Гуру лишь как плоть, как тело. Мы думаем, что у него есть недостатки, он не особо хорошо знает санскрит. Он родился в низком сословии, в семье низкого сословия. Пока вы видите недостатки гуру, вы можете пасть. Вся ваша, ваша дикша, получение то, что вы получили дикшу, не поможет. А, Имеется в виду, она бесполезна. Это говорит о том, что не произошла подлинная дикша. Порой люди утверждают, что они получили дикшу 20-40 лет назад. Но что такое дикша? Дикша означает дивья гиана, А дивья означает осознать свои отношения с Гурупада Падмой, с Гурудевом, с Бхагаваном. Maya Сознать отношения с Майей. Это огромное поле для познания. И когда вы position, осознаете свое положение. Проблема в том, что мы сейчас не осознаем его. Поэтому мы то идем вверх, то идем вниз, то налево, то направо. Прежде всего необходимо понять свое положение, где вы сейчас находитесь. Иначе вы не примете решение, правильного решения, куда идти. Во время авиакатастрофы пассажиры могут воспользоваться парашютом. Если кто-то так спускался и приземлился на землю при помощи парашюта, спасся, а потом видит, что он оказался в дремучем лесу, не понимает, где он, где я сейчас, он не знает, что это за лес, какая-то страна. Если он хотя бы знает, какая страна, как, что это за местность, он может сориентироваться, в какую сторону ему двигаться. Если он не понимает, где он, в таком положении крайне сложно двигаться в нужном направлении. Прабхупад говорит, что когда обусловленная душа думает о себе как о святом, как о ситха Махатме, это Правопад, крайне опасно. Это большая ловушка, с которой крайне сложно выйти. Только если вы осознаете в совершенстве Гуру Татву, вы сможете начать настоящий баджан. Никто не может бросить вызов самсари, настолько велико ее влияние, даже полубоги. Никто не может бросить вызов Майе, потому что она невероятно опасна. Настолько опасно, что никакой философии недостаточно, чтобы действительно ее увидеть, увидеть ее проявления, заметить их. Вчера я говорил о том, что все веды, веданты, упанишады говорят нам о пяти основоположных татвах. А джива-татве Боговатататве, Майя татве. Несмотря на то, что способы объяснения этих татв могут варьироваться, тем не менее они об одном: Майя вечна. Правда мы видим, что, то есть мы видим, что Майя Управляет, влияет на этот мир. Она управляет им. Она управляет и присматривает за этим миром. Кому нужны деньги, кто хочет денег, он поклоняется Дурге, или кто хочет детей, И также поклоняется Дурге. И Майя дает им Майю положение, славу, деньги, все дает Дургадеве. Но Кришне с подобными запросами не обращаются, потому что знают, что Кришна этого не даст. Так вот, материальная привязанность настолько сильна, что никто не может сказать, что они не находятся под влиянием этого. Только чистые преданные, свободные от влияния майя. Они возносят эту молитву. Э, простите, эту молитву возносят люди, которые хотят материальных выгод. Они поют ⁇ мне, Дай мне денег, дай мне репутацию всемирную, известность ⁇ и убей всех моих врагов. Так они молятся, матери, дурге. пусть в моей жизни не останется врагов. Я буду спокойно, счастливо жить. Кали, Майя дает им, Деви дает им то, что они просят. Если, особенно если они поклоняются с роскошью, с... но если вы перед гуру, то есть дадите гуру, будете подносить большие, делать пожертвования, его это не подкупит как с вами, вспомните, он хранил в мусоре, в, там в, среди мусора, философский камень. Когда приехал человек, который просил благословения у санатной, он сказал, что поищи там, если хочешь оскверниться, забирай. Подумайте сами, каким богатством обладал Санатан Гасай, что он относился к философскому камню, которого нет равных в этом мире, как к испражнениям. Каким богатством они обладают, что им все настолько безразлично в этом мире? Если вы это поймете, то у вас появится вдохновение. А пока вы думаете, вот, Махараджи что-то рассказывает, это его обязанности что-то рассказывать. Но на самом деле нам необходимо осознание. Когда мы осознаем, поймем эти моменты, то, как относились к материи, к материальным богатствам Лаканада с Госвами Рупа Гасвами и другие Вайшнавы, что указывает на то, что они обладали несравненными богатствами сами. То есть я сам встречался с подобными саду, то есть саду, который не интересуется материальным. Один саду во Вриндаване, ему не, не нужна ни слава, ни деньги. Он, когда кто-то просил его говорить, он рассказывал Харикатху. Однажды к нему обратилось большое общество и сказали, мы нагр... наградим вас титулом, высоким титулом высоким ä, званием ведантия. А он очень грубо сказал им, что мне это все не нужно, убирайтесь. Думаете, нет в этом мире подобных садов, да? Наверняка вы так думаете, но я уверяю вас, что по сей день есть такие сады в этом мире, кому не важны дары мои. Люди судят все в соответствии со своими, судят по себе, то есть в соответствии со своими умозаключениями. Но они не понимают, что трансцендентный мир полностью отличен от материального, соответственно, бессмысленно оценивать его с материальной точки зрения. Я знаю, что демоны также могут рассказывать Писание, говорить на тему Писаний, потому что они что-то запоминают, а потом просто пересказывают. Но это еще не называется харикатха, а шастр. это обман. Они выискивают в шастрах, какие-то подтверждения своим, э, тому, что им, как какие-то оправдания своим делам, своим поступкам. Но они, на самом деле, Шастра никогда не, не может защищать порочной деятельности. Возможно, как, в каком-то Первонач... первоначальном изначальном уровне что-то подобное есть но если углубиться то никакая шастра не будет подтверждать оправдывать нечестивую деятельность Поэтому даже демоны могут цитировать писания. Например, Хиранья Кашипо. Он рассказывал Харикатху, своей матери, когда утешал ее после смерти брата Хираньякшу, ее второго сына. Его мать плакала, жена брата плакала. И Хиранника Шипу начал утешать их. Приводя примеры из Шастр. Да, он рассказывал так называемую Харикатху, но действительно ли являлось ли это ей то, что он говорил? Он просто оправдывал свое поведение, свое умонастроение при помощи шастры. Когда вы осознаете, что в вас и в окружающих одна и та же атма, и в каждом сердце присутствует Господь, когда вы осознаете, что в каждом живом существе находится Бхагаван, вы лишитесь невежества. Вы удалите невежество в себе. Вы поймете, что в сердце каждого находится Бхагаван. Так почему же я могу ссориться с кем-то, ругаться с кем-то, обманывать кого-то? Когда вы осознаете, что всюду одна и та же атма, что все в Души и в сердце каждого Господь, вы обнаружите несравненную гармонию вокруг себя. Больше не будет ни зависти, ни гнева, не будет желания мстить. Когда вы ощутите, почувствуете, что присутствие Бхагавана в сердце каждого. Но до этого момента, пока вы не осознаете, вы будете рассматривать всех с точки зрения телесных концепций, что вот это мужчина, это женщина, что кто-то родился в брахманической семье, кто-то в низшего класса семья. Конечно, Варнашрамадхарма имеет место быть, она имеет свое значение, потому что Богован устроил общество, организовал общество очень разумно, поэтому он и создал систему Варнашрамадхармы. Один могущественный царь, Однажды на королевство царя Пушинара напало напал другое государство, напал какой-то царь. Те стали обороняться, и в Бхагаватам сказано, что когда два этих царя сражались. Каждый утверждал, что это моя земля. Это моя земля. И они спорили об этом. А мать земля смеялась над ними. Чья, кому, чья. Как они могут утверждать, что эта земля принадлежит им? Наступит день, когда они оставят этот мир и не смогут забрать ее с собой как сейчас происходит. Вот документально якобы земля принадлежит Индии, а другая страна считает, что она принадлежит ей. И мы можем видеть, что стремление обладать землями, богатствами люди столько сражаются и столько смертей происходит из-за этого по сей день. Итак, цари сражались, а ума смеялась над ними. За что вы сражаетесь? Как вы можете считать, что земля принадлежит кому-то из вас? Как она может принадлежать вам? Какой-то промежуток времени царь, царь управлял этой территорией, но через какое-то время он просто оставит этот мир и не заберет ее с собой. Таково, таковы происки мои. Мы все зачарованы, как под влиянием гипноза. Как вспомните, я рассказывал о фокуснике. Какие фокусы он мог показывать, ну, представляете, если это был материальный человек, обычный человек, то на что способна Майя? Насколько искусна Майя? Насколько она сильна? Никто не может сражаться с ней, противостоять ей. Только лишь по милости Бхагавана. Так вот, битва между царями продолжалась, и один все-таки убил другого. Тот умер, упал с лошади и умер. Новость разлетелась, долетела до дворца, царицы, жены этого царя прибежали, припали к его телу, начали рыдать, «Пожалуйста, не умирай, вставай». Пытались растрясти его, «Пойдем назад». Но тот не отвечал. Они так рыдали, что содрогались небеса. В безумстве они плакали. Слышав это, Ямараджи, Ямарадж, Махарадж, захотел преподнести урок. Он принял облик пятилетнего мальчика и пришел туда, пришел к ним. он спросил почему они плачут а почему, почему почему вы все плачете в чем дело потому что наш царь наш муж умер и мальчик спросил куда же он ушел ну, вот же он лежит. Забирайте его во дворец, и все будет хорошо. Нет, на самом деле уш ушел дух из его тела. О, так значит, вы рыдаете по его душе, а не по телу. Осознанно или неосознанно, в нас всех сидит э, такое понимание, идея, что когда душа уходит, человека больше нет. И это самое главное препятствие в баджане, в духовной практике, потому что я думаю, что это тело мое, что я есть это тело. Я всячески прикладываю усилия, чтобы содержать его в комфорте. Мы говорим, говорим, но мы не осознаем, мы не чувствуем, не понимаем. Говорить очень просто, но настолько сложно осознать, в действительности понять. Иногда я дру на себе волосы, а понимая, насколько сложно обрести осознание. И тогда мальчик спросил, а вы видели вообще душу, по которой вы сейчас плачете? Он обратился к царице. Ты видела душу, которая была в теле царя? Ведь не видела, ты видела только тело. Так что же вы плачете? Тело здесь. Забирайте с собой домой. Поэтому бессмысленно плакать по которую вы никогда не видели. В Упанишадах описывается очень важный момент, который нельзя забывать. Успевайте пережевывать, харикатхо имеется в виду усваивать ее, пережевывать, как коровы. Набирают в рот, а потом долго жуют. Слушайте, а потом осознавайте и не забывайте. Когда два человека любят друг друга, они любят души. Почему мать любит своего ребенка? Потому что в нем присутствует атма. Как только она душа покинет тело, мать придает тело ребенка, ребенка земле But или относит к крематорию the the Так что же она любит тело или душу когда мне хочется каких-то материальных то есть мы любим друг друга лишь потому, что присутствует душа. Если Атма уходит, разве то какие-то нам нужна какая-то собственность, какое-то имущество? Потому что у нас есть атма. Если Атма покинет тело, разве она захочет чем-то владеть? Разве что-то нужно будет? Нет. Ее главное богатство — это Кришна. Главное богатство души — это Кришна. Я вот сейчас также Маленький, думаю о том, как поддерживать то, что принадлежит сейчас ну, миссии, как Маленький. это поддерживать еще человека, который смог бы всем этим управлять, когда я буду повторять харинам, потому что я хочу заняться только повторением харинама. Прохлад говорит, я не боюсь Господа в образе Насимхи. Хотя все были в ужасе, когда он разорвал Хирани Кашипу и намотал его кишки на шею, как гирлянду. Я не боюсь твоего ужасающего облика. Все боятся, но мне не страшно, говорит Прохлад. Я боюсь лишь материальное, материальное влияние, материальную самсару, боюсь наслаждений. Я боюсь, боюсь вот этого всего. Хотя все вы наслаждаетесь этим. А Прохлад Махарадж боится. Все бегут в огонь за наслаждениями. Казалось бы, за наслаждениями оказывается в огне, но никто не бежит к Боговану, за Богованом. как мотыльки, которые летят на огонь изгорают сгорают в нем. Kind of problem, speaking, smash, like, like, you know, Почему Харикатха не проникает в сердце слушателей? Почему она не плавит сердца? Потому что они подобны камнем, камням. Вишнадчакати такое приводит много объяснений. На сердце порой есть налет пыли. Ну, в этом, в принципе, ничего страшного нет. Ее можно просто смахнуть и почистить это сердце. Снова станет сияющим, зеркальным. А Махапрабху сравнивает сердце Махапрабху, очищение сердца чей-то дарпанамарджаном с зеркалом, которое покрыто пылью. Недостаточно времени, чтобы говорить обо всем, о чем хотелось бы. Так вот, в пыли нет особо ничего страшного. Когда зеркало находит, на зеркале густой слой пыли, мы ничего не, не видим в отражении. Но ее можно легко, его можно легко очистить. Тем не менее, бывает так, что сердце покрыто глиной грязью. Ну, грязь точно так же можно расчистить, очистить. Но когда сердце заковано в каменную оболочку, так просто его не смыть. Сначала нужно просверлить его или каким-то образом удалить каменное покрытие. Хотя камень также не так страшно, но что по-настоящему страшно? Это железное покрытие, с которым уже крайне сложно что-то сделать. Для того, чтобы его, это железо, удалить, необходимо особое оружие, то есть пыль, грязь, камень и железо. Так вот, Кришндас Кришн Кавирадж или Вишна Чикартакур, говорит, что мы должны при помощи Харикадхи убрать все эти оболочки. Но главная проблема в том, что Харикадха не доходит до сердца из-за этих оболочек. Когда она войдет, вы почувствуете себя замечательно. Вы а, успокоите тем самым свое горящее сердце, полыхающее сердце. Нагревает палку в на огне, потом помещают ее в масло. И потом вот этим... То есть это процесс описывается, как э, удалить оболочку из железа. Если мы не искренне, если мы не готовы следовать наставлениям гуру, Никто не сможет нам помочь, даже Прабхупат, даже могущественный Прабхупат, потому что в сердце у нас должно быть желание, и мы должны следовать. И тогда мы будем двигаться вперед и очищать свое сердце тем самым. Так вот, проход говорит, я не боюсь твоего ужасающего облика, я боюсь материальной самсары. Она так опасна. Люди сражаются друг с другом, убивают друг друга. Муж с женой разводится, дети умирают. Шоу шадам, тадапи дукшам, ата тия ахам, наману бхамами, бадаме тавада сужогам, ясваад прия приобиок сангюгу жанму, сукагрина шакалжани судай ямана, дукшоу Достаточно пробой. Я путешествовал по материальным мирам. Я любил разных людей. Они оставляли меня. Покидали меня. Я оставался один. Как мы знаем, различные любовные истории, когда юноша любил девушку. Девушка умирала, а юноша сходил с ума. Таково, таков, таков материальный мир. Здесь нет никакой вечности, никакой уверенности в завтрашнем дне. Горы и Ващнавы помогают нам понять, увидеть свою привязанность и избавиться от нее. Посмотрите, постоянно умирают, постоянно умирают люди в этом мире. Но я до сих пор думаю, что я никогда не умру. откуда вы знаете? У вас есть какое-то подтверждение, какой-то сертификат, что вы проживете еще 50 сто лет? Нет, нету. Прахат Махарадж повторяет, что я не боюсь твоего устрашающего облика, потому что я знаю, что ты полон любви. Ты только выглядишь как, как злой и страшный, как угра. Но это только внешне. Для своих преданных ты добрее, чем тысяча матерей. Если поместить на одну чашу весов тысячи матерей и Нарисимха де, на другой Рисимхадеву, Нарисим перевесит в своей любви. Итак, Дрисимха прохлад... Мах... берет на колени прохлада и кладет ему руку на голову. Даже Лакшми Деви не удостаивается подобного. Ни Лакшми, ни Шанкар. Ты так любишь меня, удивляется прохлад. Надо осознать, что Бхагава нас любит. Любит так, что ни один материальный человек не сможет нас подобно так же любить. Тут нет настоящей любви, тут разновидности камы. Как может любить смертный человек? Разве не что-то знают о любви? Чистая любовь возможна, лишь если наше сердце чисто. Но если оно обусловлено, если оно грязно, это говорит о том, что если вы любите, то вы любите материальной любовью, которая обуславливает вас больше и больше. Запутывает вас в этом материальном мире. Нет более сильных оков, чем оковы, связывающие мужчину и женщину. Это сильнейшие оковы. Я могу быть привлечен деньгами или чем-то еще, но привязанность, связь между мужчиной и женщиной это си — это сильнейшие, страшнейшие оковы. Хотя я, тут в этой шлоке говорится о йошит. И Йошид в действительности указывает на любые привязанности материального характера. Тем не менее, привязанность между мужчиной и женщиной – самая серьезная окова, самая опасная. Итак, мы говорили о незамужней девушке. И мы извлекли два урока из этого. Первое, что уединенный баджан опасен. С одной стороны, и для нас лучше совершать баджан в обществе саду, чтобы вам было постоянно стыдно делать что-то порочное, что-то нехорошее. Жизнь нужно устроить таким образом, чтобы не было ни секунды свободной, чтобы даже не было секунды подумать о чем-то поручном. Это уникальная техника, уникальный прием Гурупада Падма и Прабхупады. Так вот, уединенный баджан сейчас опасен для вас. А гоштхи баджан точно так же может быть опасен. То есть баджан в обществе... Но он опасен лишь в том случае, если вы находитесь в обществе людей, которые стремятся к материальному, которые не хотят... Который не является саду. А быть в обществе сада крайне благоприятно. То есть тех, кто имеет духовное устремление, искреннее. То есть гошти баджан может быть даже более опасен, чем уединенный баджан. Потому что... Если вас будут окружать материалисты, Но если вы избавились от анархии, управляйте своими органами чувств, вы можете совершать уединенный баджан и черпать в нем много вдохновения. Он, допустим, лишь когда человек уже избавился от анарт и уже получил милость Гурупада Падма, и благодаря этому может лицезреть лилы Господа. Итак, уединенный баджан запрещен, когда вы обусловлены, но, тем не менее, уединенный баджан — это а, уникальный баджан для ситха-махатма. В Гошти Баджане можно получить очень много, при... найти много преимуществ, mm -hmm. если вас окружает mm -hmm. саду. Или uh, пусть uh, не все сады, но в храме say, есть хотя бы 3-4 садо. Мой Гуру говорил, что храм означает саду. Храм это не здание из камней и цемента, из кирпичей. Если нет саду, в храме, это не храм, это не матх. Таким образом, я люблю Гошти Баджан. И так я, я, я и совершаю его, когда мы здесь все вместе собираемся. Даже когда по интернету я рассказываю Харикатху, хотя я сижу перед компьютером, я знаю, что меня слышат. Это тот же самый Гошти Баджан, который крайне благоприятен для... Века Калия. Но при условии, что вы находитесь в обществе Саду, они будут добры к вам. Если Саду добр к вам, он обучает вас, помогает вам. К сожалению, сейчас несколько изменились тенденции. Нынешнее общество уклоняется от... Того пути, который указал нам Шима Прабхупад. Даже Брама говорит, «Я хочу находиться в обществе саду». Сам Брама, заявляет подобное, он творец этого мира. И он стремится к общению с саду, к жизни среди саду. Я хочу предаться телом умем и речью. Я хочу всегда быть саду. Будет рассказывать Харикатху, а я буду слушать. Потому что благодаря Ему я смогу связать лотосные стопы Бхагавана своей любовью. Когда сада будут рассказывать Харикатху, я буду сидеть и слушать. Я хочу предаться телом, умом и речью. И слушать Харикатхо чистых предных таков — это Гоштхи -бажан. Тем не менее, не должно быть никакой политики под понятием Гоштхи -бажан» что такое GBC, члены GBC, кто это? Это же, я точно, я лично знаю, что я перед Бхагаватом клянусь, что это материальные люди, ради, если, то есть специально назначаются на управляющие посты те, кто выгодны, кто будет способствовать Корыстным интересом общества, каков смысл GBC, для чего они существуют? Спросите, для чего они существуют? Пусть они расскажут Харикатхо. По 15 минут каждый, пусть расскажет. Тема, каков смысл в членах GBC. Какой смысл в этом обществе? Махапрабху не хотел никаких больших обществ, организованных сообществ. Он хотел, чтобы все просто были объединены любовью к Гауранге. А если все предводители общества являются обусловленными личностями, которые не могут управлять своими органами чувств, как они могут управлять обществом, а чистых преданных они выгоняют. Почему так происходит? Таково положение нынешних дел, крайне, крайне неблагоприятное. Я не знаю, что будет через 20 лет. Я вижу, насколько быстро все меняется в негативную сторону. За 30 лет, за 30 лет, так быстро. Как все изменилось? Я не могу даже представить, как люди забывают о Гуранге Махапрабу так, что настолько забывают о Прабхупаде, забывают о Махапрабу. Получается, что в таком случае мы предатели, которым нет места в Галдематхе. Главная обязанность духовного общества совершать гуру Севу совершенным образом, не так, как вздумается нам, а в соответствии... То есть духовное общество нужно для того, чтобы построить мост между трансцендентным миром и миром материальным. Если даже тысячу лет подобные члены GBC будут управлять обществом, никакого блага из этого не получится. А те, кто, тех, кто по-настоящему любили Шилу Прабхупаду, их изгнали. И так получается, что это не мадх, это не духовное сообщество, это Место для развлечений. Сам Прабхупад. Я сейчас не говорю, я просто повторяю слова Прабхупада. То есть нынешнее общество, духовное общество, это там, где люди могут отдыхать и наслаждаться. Так like вот, мой 22-й гуру говорит Аватхот Махарадж. Another Это насекомое. Так вот, 22-й гуру ⁇ это паук, который в свои сети ловит другое насекомое. Он расставляет сети и поджидает жертву. А насекомое, попав в паутину, пугается и ждет, когда паук придет и расправится с ним. И он из-за своего страха полностью сосредоточен на пауке, который расставил эти сети. Подобный пример и с Бхагаватом. Камса очень переживал из-за Кришны. Он постоянно испытывал страх, когда он может убить меня, Кришна может убить меня, когда это произойдет. Поэтому он постоянно думал о Кришне. Он боялся его. Что бы он ни делал, принимал омовение смотрел в отражение воды и видел в нем Кришна. Или он пил воду и в стакане тоже видел отражение Кришны. Так он постоянно, постоянно был в глубочайшем страхе перед Кришной. Но благодаря этому он был сконцентрирован на Кришне. И в связи с этим Нарджа Махарадж говорит, что человек может концентрироваться на Кришне из-за страха или из-за вражды к нему, как Шашупала. У like you know, Кубджи была Кама к Кришне. Она хотела кама, наслаждаться Кришной. Также Кама может быть из-за вражды. Или страх может быть перед кама, Господом. If somebody going to say concentrated, some can you put eye in a manner, Krishna, Vishvar, some how you will have to concentrate on uh, Krishna, on, on Krishna. So now this, you know, insect is my guru, because while here, you know, that insect going to take, catch that insect and going to put in a hole, in a cavity and silver, The insect, oh, me, и точно так же насекомое в страхе перед insect. пауком постоянно ждет, ждет, когда же он придет, боится его, он убьет меня, он убьет меня. So Итак, думая, думая, думая, думая, концентрируясь на пауке, ее тело становится... подобным телу паука, yeah. то есть, подобное тело того, it? кого она боится. Это чудесно, то есть, это как чудо. But, Абсолютно uh, другое uh, насекомое, uh, но it когда it оно changes, концентрируется, changes, оно все уйдет или меняется, цвет тела. Почему демоны способны менять тело? как хамелеоны. Равана, к примеру. Он говорит, зачем ты оделся в одежды саду? Оделся бы как Рамачандра, в смысле превратился бы в Рамачандру, чтобы забрать ситу, чтобы похитить ситу. Зачем ты тебе это данда? Зачем тебе были одежды саду? Ты бы мог перевоплотиться в Рамачандру и схватить Ситу и легко убежать с ней. Но Рама сказал, думаешь, я глупец, тоже так думал, тоже думал превратиться в Рамачандру. Как сделал Индра, когда превратился в риши, в мужа Ахалай? Он превратился в Гаутаму риши для того, чтобы насладиться его женой. И Гаутаму риши, в конце концов, про проклял свою жену. Она превратилась в камень. Так вот Раван говорит, ты думаешь, я глупец, я думал об этом, но я понял, что это неправильно, то есть не бесполезно. Когда я думал о Рамачандре, все мои плохие качества уходили, то есть так, что мое порочное желание уходило от меня. Я не мог быть... Я не мог оставаться могущественным Раваной, поэтому я прекратил думать о нем. Я прекратил рассматривать эту идею, перевоплотиться в Рамачандру. Сегодня время недостаточно, на этом я вынужден завершить. Возможно, в следующем году мы продолжим говорить на эту тему, потому что это огромная тема. Итак, когда хамелеон, то есть хамелеон изменяет цвет тела, он также концентрируется на том цвет, чего ему хочется принять, например, на зеленом кусте, он становится зеленым.